Вот у нас тот самый Крапивинский мост, вы, наверное, не забыли, кто подписан на канал, тот хорошо знает. Это тот самый Крапивинский мост, за который мы долгое время боролись в 2019 году. Как вы знаете, ситуация была долгая, несколько месяцев были переписки с чиновниками, там сначала говорили, что нет денег, что все дорого по что, в принципе, мост не такой уж и плохой, и мы его починим, да, ситуация плохая, но не худше, мы его починим, но это будет 2021 год, об этом даже написала советская Белоруссия, но потом, э, вдруг внезапно, прямо накануне выборов, что-то резко поменялось, и чиновники таки решили починить мост. Значит, смотрите, во-первых, положили асфальт, а вот здесь То есть уже нет такого прям жесточайшего разбитого покрытия Во-вторых сюда при Присварили Приварили новые перила Ну как сказать новые Они тоже очень сильно БУ но терпимо И знаете у меня сейчас складывается такое ощущение что э, чиновники эти решили э, Посмотреть типа вот у вас тут Варшавском районе активисты сильно шумные. Давайте-ка мы им этот мост сделаем. Давайте-ка посмотрим, где тут есть такая деревня или город, где активистов не очень много. Заберем оттуда перила с моста откуда-нибудь, да? И приварим их сюда. Интересно, видите, как перила не новая, но в хорошем состоянии относительно. То есть, ну, тут не придерешься, что они гнилые, там плохие. все так в пределах разумного. <смех> а ведь знаете, когда все это дело с мостом начиналось, я, в принципе, ну, не очень-то сильно верил в положительный результат. Когда только начинали бороться, и я, и другие, многие там говорили мне, что типа, да, это работа надолго, там годами будешь писать чиновникам, будет там волокита, и по факту, может, ничего и не сделают. Но видите как? Когда борешься, то достигаешь результата. И чем активнее борешься, тем быстрее. Вот это, к слову, о том, что ничего нельзя изменить, ничего нельзя сделать. Вот видите, когда мы только начинали бороться за ремонт этого моста, многие тоже говорили, что да ничего сделать нельзя, это все надолго, будет годами тут висеть, никто ничего не станет чинить. Смотрите, и года не прошло, полгода каких-то только, и все, и починили мост. Кто бы поверил в феврале или в марте, что удастся это все сделать, видите? Благодаря усилиям а если бы ничего не делали, то этот мост бы до сих пор стоял весь разбитый. Всем было бы просто пофиг. И так, видите, как И мост починили. Уже не режет глаз. Причем не просто перила переварили, а новое. А видите, как покрытие положили. И убрали вот эти блоки. Там раньше стояли блоки. Блокирующая дорогу, ну пешеходный переход. Вот эти блоки убрали, и теперь тут можно ходить. Сейчас давайте посмотрим, как все выглядит снизу. Видите, как сверху не просто асфальт положили, а там, видите, металлическая такая вот штучка. Асфальт не проваливался, Положили металлические такие штуки И, короче, укрепили все Ну, это не, не Не капитальный, конечно, ремонт Но все выглядит уже хорошо То есть уже нет таких просвечивающихся дыр Как были раньше А все годно